Кто понимает, почему сейчас в Соединенных Штатах Америки будет разгоняться инфляция? Давайте поговорим об этом, да, чтобы у вас было глобальное понимание, почему сейчас вот что называется пахнет жареным. То есть у нас сейчас получается Федеральная резервная система США снижает процентные ставки. Почему она снижает процентные ставки? Потому что ей важно добиться, чтобы доллар был достаточно дешевый на глобальном рынке. Зачем нужно, чтобы доллар был глобально дешевый? Да, Потому что торговая война привела к тому, что другие страны не могут ответить в Штат. Соединенные Штаты Америки самый большой потребитель в мире. То есть именно они потребляют, они потребляют причем кредитными деньгами. И что фактически мы получаем? Да? Мы фактически получаем следующее. Я рассказывал соответственно по поводу Трампа, да, в какую ловушку он себя непосредственно загнал. Просто нужно констатировать тот факт, что торговая война, она вылилась в две составляющие. Так как Китай соизмеримо ответить Соединенным Штатам не может торговыми пошлинами, то в этом случае они отвечают путем девальвации юаня. И юань, соответственно, ослабевает, и ослабевает достаточно существенно, причем в торговом балансе между Соединенными Штатами Америки и Китая как раз-таки вот то, что Китай вынужден заплатить в качестве пошлин определенное количество долларов в бюджет Соединенных Штатов Америки, они а торговый баланс выруливают за счет того, что они девальвируют свою собственную национальную валюту. Каким образом разгоняется инфляция в Соединенных Штатов Америки из-за этих торговых войн? Смотрите, ну условно, да, китайцы поставляли в, в Соединенные Штаты Америки там крупная корпорация Apple. Apple поставляла iPhone, да, айфоны, которые производились в Китае. Соответственно, айфоны, которые приходят из Китая, на них вырастают пошлины. Е ладно, хорошо, айфоны не самый лучший пример. Ну то есть любой китайский товар, да, там, давайте его назовем, не знаю, Lenovo, да, то есть ноутбук непосредственно. Соответственно, когда ноутбук, который едет из Китая, пересекает границу Соединенных Штатов Америки, то он облагается дополнительной торговой пошлиной, да, которая идет в бюджет Соединенных Штатов Америки, пополняет бюджет Соединенных Штатов Америки, который стал дефицитный из-за налоговых льгот. Будет ли Ленова кормить бюджет Соединенных Штатов Америки? не будет, да, то есть она перенесет эти затраты, она перенесет на цену этого ноутбука, да, то есть когда он уже пересек границу Соединенных Штатов Америки, с него уплачена пошлина, соответственно, в цену, отпускную цену на территории Соединенных Штатов Америки, китайцы за вот этот вот размер пошлины они непосредственно зашьют. То есть цена на ноутбук, себестоимость покупки продавцом Соединенных Штатов Америки этого ноутбука, она вырастет, это понятно, потому что пошлина. Как в России, да, то есть у нас пошлина там 48% на возимые автомобили. То есть, если бы пошлины не было, представьте себе, что тот же самый Hyundai Solaris или я не знаю, Volkswagen Polo, да, они бы стоили там на 25-30% стоили бы дешевле. Если там базовые комплектации начинаются от 700 тысяч, да, от 700 тысяч отнимите 30 процентов, это получается ну, порядка 500 тысяч рублей. Ну АвтоВАЗ бы не выжил да, в таких условиях. И то есть получается, какая, какая картина-то складывается. Да? Китайские товары, то есть основная прибавочная стоимость она создается в Китае, эти китайские товары пересекают границу Соединенных Штатов Америки и эти китайские товары для американского потребителя начинают стоить дороже. Дополнительно, что еще приводит к росту цены? А получается, что себестоимость китайского товара, она выросла. И локальный производитель, который находится на территории Соединенных Штатов Америки, он след за ценой китайского товара, он может поднять и свою цену, потому что он эти пошлины не платит. У него маржа от этого вроде бы как увеличивается, но цена-то для потребителя растет и растет неизбежно. И это приводит к инфляции. То есть, э, есть две причины для разгона инфляции в Соединенных Штатах Америки. Это, соответственно, первая причина заключается в том, что торговые войны, второй второе – торговые э, валютные войны непосредственно, да. то есть Трамп давит на Федрезерв, чтобы они снижали процентную ставку до нуля. Он, он, он все время кричит, смотрите на Японию, смотрите на Европейский Центробанк, они там все поопускали процентные ставки до нуля, но при этом он как, он машет и говорит, ребят, посмотрите на них, они опустили процентные ставки до нуля. Но уже же не кричит еще и того факта, что даже процентные ставки, опущенные до нуля, в Европе и в Японии, к росту экономики не европейской, не японской не привели, ну просто не привели. То есть, европейская экономика в кризисе, промышленное производство замедляется, потребление замедляется, да, то есть, все непосредственно стагнирует. И соответственно они получаются, начинают делать те же самые методики, да, то есть они все проблемы начинают по-прежнему заливать ликвидностью и требуют от, от всех предоставления этой ликвидности. И пока Федрезерв на это ведется, вопрос доколе.